Эй, hey, всем привет, с вами Черри. И это уже такая двенадцатая часть постройки города Майнсруфт-Сити. сегодня я построил то, что большинство из вас ненавидит. Но все же вам надо туда ходить. И, да, ребята, это школа. Школа, вот так она выглядит снаружи. То есть... Вот. А... Первый, как так сказать, корпус. Потом вот облетим давайте еще. Вот э, второй корпус. Стадион сзади. Вот это вокруг кольцо бегать здесь. Э, ну, начнем снаружи, поэтому давайте начнем со стадиона. Тут у нас ворота. Не знаю, почему такие, но почему-то я решил сделать такие ворота. Тут у нас фонари здесь стоят. Тут дорожка, ну, чтобы бегать, ясное дело. Вокруг э, вот этого поля футбольного. Тут тропинка везде входы, тут везде деревья. Их тут полным-полно. Захотелось мне так рассадить деревья. тут э, Вот так. Вот идет, идет, идет аллеи. Такие вот я вспомнил, кстати, как говорится, аллеи. Кстати, надеюсь, пикселей у вас нету. Потому что я как мог я избавился от них. Э, по моему мнению. Да, так. Тут идут ворота, через которые проезжает э, грузовик с едой. Едет, едет, едет вот так. Тут еще. Запускный выход. Тут столбы. Держит вот этот вот. Вот эту часть. И тут машина, если кто в курсе. Эта машина вот оттуда. Вон там стоит. Из пекарни, да. Вот. Вот так. Вот только тут ни черта нету в этой машине. Поэтому, опа, мы. А теперь, пожалуй, ну, она приводит продукты, если кто не понял. А теперь полетели вот на главный вход. Вот у нас главный вход. Это, кстати, школа номер один. Вот один. Школа один. Угу. Болсош номер один. Что же, заходим. Тут такой вход, как бы. Заходим. Вот. Тут у нас сидит охранник. Тут э, сторож. Ну, тоже охранник. Ну, блин. То есть у меня, у меня в школе было так. где сидит это тетка здесь сидит охранник это я думал сторож ну или типа того не знаю ну но... ладно <свеч> не будем долго на это тут сидушки разные тут э раздевалка вот такая вот она то есть тут куча этих они все пустые да и все с другой стороны точно такая же так а теперь давайте посмотрим пройдемся по классам класс тут каждый класс обозначен какой-то ну кабинет э, чего-либо то есть но они все одинаковые видите, вот такие вот они тут э, книжки доска вот стол учителя и вот э, парты стулья на 24 человека на да, 24 э, но они все обозначены так что я вам каждый показывать не буду они все одинаковые так идем дальше идем на второй этаж Второй этаж у нас ничем не отличается. Единственное, здесь вот туалет есть. Вот такие туалеты тут. Да. Выйти покурить во время урока. Так, вот тут у нас идет. А, это кабинет математики, это кабинет географии, но они, в общем-то, все одинаковые. Во второй корпус мы пойдем чуть-чуть попозже и идем дальше. Тут у нас английский. А, так, остальные одинаковые. Тут у нас кабинет директора. Ну как? Это еще не кабинет директора, это приемная. Я забыл там написать приемная. А вот кабинет директора. Он больше. Явно видно, что он здоровый. Здесь должен был быть класс, но я как бы все классы обозначил, поэтому не знал, как, какой это будет класс. Поэтому это у нас кабинет директора. Да, вот. Идем дальше. У нас есть два кабинета, которые значительно отличаются от этих. Тут тоже туалет. Кабинет с технологии для мальчиков, то бишь, чем он отличается, тут они сидят вместо обычных стола за верстаками, идут посередине такие два, такая, такая шестерка верстаков, и кабинет технологии для девочек, то есть же тут у них вот, печки, холодильник, еще печки, и все, блин, и теперь а, мы уже на третьем этаже. Что ж, теперь туда идем во второй корпус. Я вам быстро все рассказываю. Ну, так, давайте пойдем с первого этажа, потому что, по сути, надо идти с первого этажа. Прители. Блин. Тут, кстати говоря, расписание, но я его не придумал. Поэтому его, как бы, оно есть, но его, как бы, и нету. Ну, дальше тут проход у нас во второй корпус, такой дуговатый. Ну, или как-то. Это вот этот вот, мусорки, чтобы, ну, кто не понял. Так, начнем с столовой. Тут столовая. Вот такая вот она пустоватая даже. Тут вот они сидят. Это столы. Так. Здесь можно себе купить что-нибудь, похавать. Если еда столовой не совсем нравится, можно купить что-нибудь другое. Тут, допустим, сладости, а вот тут еда. Идем дальше, идем на кухню. Ну, кухня, она везде. Кухня, поэтому тут... Холодильник большой, печки, верстаки, сундуки, стол, на котором сидит, И вот здесь уже сюда подается еда, ну, которую вы поели. Сюда подается еда, они ее берут и моют. Здесь моют, моют, потом это и все. Вот так вот. Да. И идем дальше. Тут у нас такие вот две двери, кстати говоря. Ну как, две Две по две можно. Вот здесь вот этот вход, выход туда, только он открывается почему-то оттуда, не отсюда, но я забыл здесь сделать эти. Ну, я их, рычаги, я их сделаю. А, актовый зал. Вот такой вот здоровый у нас. Похож на театр. На театральный зал. Да. Очень большой. Вот тут здесь сидеть. Тут, короче, диджей, ну, как. Не диджей, тот, кто управляет этим тем экраном. И да. Здесь у нас подъем. Тут у нас барабаны. Но я не знал, что здесь можно еще сделать. Дело барабаны. Вот такие барабаны у нас. Тысяч, тысяч. Тут экран, который выбирается, вытаскивается и вытаскивается. И запасной выход. То есть пожарный выход. Вот этот, который вы видели. Вот тут, где... Вот так. Да. Идем дальше оп так окей э, идем наверх тут вот такая у нас лестница тут если что есть с него можно слезть но лучше не советую так, тихо я навешал так идем сначала посмотрим раздевалки что за раздевалки, раздевалки из ну, обычной раздевалки ну что приходит сюда переодеться на физру там такая же надо их будет я забыл их обозначить МЖ, ну это ладно, вот спортзал, ты бишь физра, вот такое вот у нас окна защищены клеткой, вот это у нас маты, ну я такие маты сделал, это сетка для волейбола, это турники, это планка и здесь еще лестница с турниками тоже, здесь кабинет тренера, учителя физры, ну или как-то так, это короче мечи. Я не знаю, как сделать по-другому мячи, сделал вот такие. Оранжевый — это баскетбольный, голубой — это... это волейбольный. Вспомнил, точно, волейбольный. А, да. А белый — это футбольный. Надо было футбольный черный сделать, но что-то как-то да. И идем дальше. Так, тут у нас кабинет заучей, именно заучей двух. То бишь что два заучи сидят. Так. Тут кабинет ОБЖ. Единственное, чем он отличается от обычного кабинета, это вот тем, что здесь в углу стоит манекен. Ну как? Вот такой манекен. Почему не голова Стива? Не, не голова Стива. Ну потому что из-за одного мода, в общем, Стив превращается в реального Стива. И кабинет информатики. Ну он уже тут ясен. Пень, что это информатика. Тут вам компы везде. И учитель. Правда учитель, а компания от ну, да и хрен бы с ним. И это, в общем-то, и все, наверное. Тут тоже есть сверху проход, если кому интересно. Да, вот. И вот сюда выход. Ну, в общем-то, да, вот она вся школа сверху. Вот такая она, можно сказать, небольшая. Но по величине это, наверное, второе после пекарни. Хотя нет, даже может и первое. Ну, не считая домов, конечно же. Что ж, ссылка на карту будет в описании. А, еще не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. А, подписывайтесь еще на мой Twitch канал, на котором я буду стримить. Тоже может Майнкрафт, еще Инсурдженс. Инсурдженс Insurgence... Никак не могу выглядеть. Ну ладно, это не суть. А, всем спасибо за просмотр. С вами был Черри. Всем удачи и всем пока!